Приветствую поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. Всех, кто уже приехал в Россию и кто только собирается стать участником. Величайшего международного события Чемпионата мира ФИФА. Для нашей страны большая радость и честь принимать представителей огромной футбольной семьи. Подарить вам настоящий праздник, наполненный спортивным азартом и острыми эмоциями. Надеюсь, незабываемые впечатления у вас оставят не только матчи любимых команд и мастерство игроков но и знакомство с Россией, ее самобытной культурой, уникальной историей и богатейшей природой, с ее радушным, очень искренним и дружелюбным народом. Мы сделали все, чтобы наши гости, спортсмены, специалисты и, конечно, болельщики чувствовали себя в России как дома. Мы открыли миру и нашу страну, и наши сердца. Добро пожаловать на чемпионат мира фифа welcome to russia